Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Производство легковых и грузовых автомобилей, электрооборудования и бытовых приборов, сельхозтехники и текстиля могут стать убыточными в этом году из-за ослабления рубля. К такому выводу пришли экономисты института Центр развития НИУ ВШЭ в новом обзоре «Комментарии о государстве и бизнесе», который опубликован на сайте института в зоне риска отрасли, зависимые от импортного сырья, материалов и оборудования. Сфера экономики, что и так наладан дышит, теперь находится под угрозой банкротства и виной тому очередной кризис, что является закономерным явлением капитализма. В связи с этим хочется задать вопрос, о каких надеждах на рост экономики страны может идти речь. Каждая пятая российская компания планирует урезать зарплаты своим сотрудникам, из-за ухудшения экономической ситуации. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок, в котором приняли участие топ-менеджеры 500 компаний из различных отраслей. Чтобы удержаться на плаву после падения рубля и коронавируса, 29% компаний уже изменили кадровую политику, перевели работников на удаленную работу с меньшей зарплатой, сократили штат и урезали зарплаты. Еще 40% руководителей планируют последовать их примеру в будущем. Согласно исследованию, каждая вторая компания не исключает, что снизит численность штата примерно на 13%, а каждая пятая намерена экономить на своих сотрудниках, сократив им зарплаты. Кроме того, 63% опрошенных заявили о риске банкротства. Все, что делает буржуй в ответ на массовую трагедию в связи с приходом коронавируса, старается сохранить свой капитал. Как выживать наемному работнику с сокращенной зарплатой, при растущих от паники ценах, буржуя не очень волнует. Во Владимире сотрудников фабрики «Ральф Рингер» отправили в неоплачиваемый отпуск. Два месяца работники обувного производства будут находиться в отпусках за свой счет. Причина вынужденной остановки предприятия – эпидемиологическая остановка в стране, сложная экономическая ситуация, отсутствие средств на выплату зарплат. Сотрудникам предприятия обещали до 20 чисел апреля выдать заработную плату за март. Коронавирус. Нельзя собираться большими коллективами. Отправляйтесь домой. Платить мы вам не будем. В таких условиях смерть от голода грозит трудящимся не меньше, чем смерть от вируса. В Самаре священнослужители пошли в наступление в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. По улицам города проехала православная газель с колоколами. Священник, находящийся в кузове, окропил дороги святой водой. В тот самый момент, когда в стране элементарно не хватает масок для защиты от вируса, мракобейцы тратят сворованные у народа деньги на это. Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что высокие цены на зерно серьезно ухудшили финансовое положение большинства его участников, что в итоге грозит дефицитом муки в стране. Мукомольные предприятия не могут закупать шиницу по сверхвысоким ценам, а ее запасов осталось только на 2-3 недели. Глава Союза направил письмо в Минсельхоз, попросив поручить принять меры по ликвидации дисбаланса в формировании цен на пшеницу и муку. Мало того, что денег на хлеб у трудящихся становится куда меньше, так и самого хлеба может перестать хватать. Товарищ, ты видишь, что капиталистическая система не способна справиться ни с эпидемией, ни с природной катастрофой. И только централизованная, плановая социалистическая система способна объединить человечество для решения любых проблем. Товарищ, вступай в борьбу за социалист. Пиши на почту в описании. С вами было новостное бюро Союза Коммунистов с честным взглядом происходящим. До встречи на следующей неделе.